всем привет вы на канале как заработать в интернете 13 дней назад я вот снимал видео майнинг на 4 криптовалюты и сейчас давайте мы с вами вместе проверим данный майнинг на платежеспособность смотрите здесь можно зарабатывать от 2 до 5 процентов в день за регистрацию здесь дают 6 долларов чтобы вы попробовали данный майнинг плюс вы здесь можете инвестировать и либо же инвестировать, либо же зарабатывать без вложений. Также вот получаете 5 долларов за регистрацию или случайные бонусные каждые 8 часов. Вы можете здесь получать бонусы каждые 8 часов в виде мощности. Также здесь трехуровневая партнерская программа, легкие платежи бонусы на ютубе за то, что вы вот, баунти программа, снимите видео обзор, получите здесь баунти программу. Если честно, я здесь получил вообще очень-очень мало. Здесь я инвестировал, получается, 300 TRX, я уже не помню. Кому это все интересно, можете вот перейти и посмотреть вот это вот видео. Итак, калькулятор здесь вот инвестора, к примеру, мы выберем здесь вот, э, трон инвестируем мы вот, э, 15 долларов получается за 120 дней мы заработаем 45 долларов 30 долларов чистой прибыли ну если данный майнинг поработает 120 дней он уже работает вот 20 рабочих дней здесь зарегистрировано 226 тысяч пользователей 23 тысячи долларов инвестировано и выплачено 5661 доллар и здесь вот последняя выплата мы видим ну давайте я сейчас перейду в данный майнинг в свой аккаунт и так видим вот моя мощность 379 гхс на балансе у меня 0.024 бнб. здесь также можно получать вот бонус каждые 8 часов. Нажимаем сюда и вот мы получили 1 ХС мощности. Также здесь есть партнерская программа, конкурс рефералов есть. Вот здесь вы можете ознакомиться. Ну давайте нажмем кнопочку вывести и попробуем вывести вот эти вот сатошика. Также если мы здесь будем реинвестировать, мы получим плюс процента мощности в с нажимаем здесь вывести э -э -э здесь нам нужно указать давайте переведем страничку реинвестируйте 15 процентов от суммы вывода ничего мы реинвестировать не будем Кошелек мы возьмем с MetaMask. Итак, вставляем сюда кошелек. А сюда мы прописываем сумму 0.024448. И нажимаем кнопочку «Отзывать». Итак, ваша криптовалюта отправлена. Отследить можно в любом проводнике. Продолжить. Итак, перейдем на главную страницу. И сейчас моя выплата, по идее, должна появиться вот здесь. Обновим страничку. Да, вот моя выплата появилась. Вот она, вот транзакция, перехожу в свой MetaMask. Видим, на ваших глазах баланс увеличился данный майнинг он платит и вот если мы перейдем в историю мы здесь видим я здесь я сделал здесь депозит на 200 trx а выбил получается вот такую сумму bnb вот такой друзья проект работаем в нем дальше пройдет еще 13 дней у меня здесь опять набежит минималка и я смогу опять проверить данный Проект на платежеспособность. На этом у меня все. Данный проект он платит. Кому он интересен, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем желаю больших заработков в интернете, всем хорошего дня и всем пока!